ребят, я в шоке, что это происходит, непонятно. Я начал сейчас тормозить, а машина не тормозит. Ребят, ну что, смотрите, что произошло. И планки-то сейчас. всем привет! что, У меня новый рейс. Я выехал в Биженьке, я теперь без помощника. Где-то здесь вот автомобиль, который я ищу, вот очень похож. Это мне придется сейчас все-все-все машины другие перегонять. 23 заканчивается винков Да, вот она, 823. Она. Так. Молодец. Перестали машину, нужно перегнать. Все, ребят, добрались до инфинти. Поехали. А здесь какими-то духами противными, дедовскими пахнет. Как будто я дедов нюхал, да? Ну не знаю, откуда я знаю. Так, ребята, приехали к Ленскому дому. Гейт -кот, Он сказал 035700. 035700 Пошло дело, значит я в тот дом попал И вот это банду забираем Так Видите, ребят как в Америке все просто Просто дал свой код от ворот От гаража Пожалуйста заходи в дом, выезжай, машину забирай Все, ребят, все на доверии Вот такие вот простые американцы Сейчас погрузим ее вот не знаю, куда вниз, то ли, наверх ее грузить, непонятно. Наверное, вниз загрузим, поехали дальше. Закроем ворота. Это как закрывать? Еще раз штрих код набрать. 5700. Ну что, я снова приехал на аукцион, уже поздно но аукцион еще работает, он работает до 10 в общем мне нужно забрать здесь Dodge Challenger, аукцион довольно большой поэтому наверное сейчас возьму какую-то тачанку и на ней уже доеду и найду свой Dodge Challenger, а на тачанках на всех стоят датчики, которые покажут где стоит эта машина чтобы я никого не подставил и в последующем они нашли, потому что вот в приложении все это дело, легко мониторится потому что ехать, идти пешком очень далеко ну прям очень далеко, непонятно, поэтому берем вот эту Королу, да? Нормальная машина, что думать? Долго искать не пришлось, наверное, вот это, да? Dodge Challenger или нет? Что здесь? 696, он, отлично! Супер! Поехали! Блин, ребят, я в шоке! Вот, посмотрите, это тот же самый аукцион во Флориде где-то вообще! на окраине около джексон Вилли. и та же самая история машина без бензина бензин закончился и я фикал, знаю, что делать представляете? просто закончился бензин я не могу ее завести и я вот вынужден сейчас ехать снова за бензином в принципе я знаю, что делать сейчас поеду снова за бензином офигеть я, конечно, не расстраиваюсь ничего страшного я это сделаю но просто удивительно, что это вообще возможно ну ладно, что, поедем за бензином у меня канистра есть сейчас налью, нам побольше пускай буду с собой возить бензин офигеть Литров 10 залил. Годится. Поехали, ребят, следующую машину забирать BMW. пятерка как раз в 9 часов, а в целом открывается. А сейчас у нас время 8.25 где-то. Ребят, приехал забирать крайний автомобиль, BMW M5, сказали, где-то стоит здесь, вон, наверное, да? Почему не едет? А, ключ ставить надо. Не совсем система доработанная. Что не хочет, ребят. Короче, я так и не смог его завести. В чем дело, не знаю, пойду у них спрашивать. Подключили аккумулятор. Jump starter пробуем завести, но проблема не в этом. Ладно, пускай разбирайтесь. Все, ребят, помог ко мне. Короче, надо было он позвонил кому-то по видеосвязи. Оказывается, надо было нитро поставить. Здесь паркинга нет. Она стояла вот таким образом. ребят на стоянка тут вот что происходит приехал эвакуатор зацепил за трак не пойму что он делает что тянет наверх застрял что ли а да по всей видимости трак ехал в грязь на развороте и все и забуксовал вот он его пытается сейчас вытягивать офигеть что это происходит непонятно вопросов ребята куча ответов что-то нет вообще Говорят, что в Иллинойсе, куда я направляюсь, куда завтра я доеду, надеюсь, в Чикаго. Там жуткая метель, очень много снега. Даже страшно туда ехать. Траки валяются на боку. Ну, в общем, завтра с вами будем смотреть. Деваться некуда. Проснулся, ребята, а на улице какой-то ледяной дождь. Смотрите. Капает и сразу все замерзает. Вон зеркало все замерзло. Ребят, погода страшная, конечно, страшная. Лед! Просто на дороге лед. Это я сейчас по какой-то проселочной дороге выезжаю на Хайвей. Навигатор показал, что так короче дорога. И пока вот все ледяное. На Хайвей выйду, там, конечно, все почищено. Ну, там машин много ездит, то есть там более-менее асфальт хоть видно. Можно прибавить скорость. А сейчас еду прям страшно довольно. Еду 40 метров в час. Даже меньше. Опасно, опасно, потому что я начал сейчас тормозить, а машина не тормозит. Понимаете? Ладно. Скоро первая разгрузка, ребят, начнется. Ребят, погода совсем плохая, но вроде бы трассу видно немножечко. Еду не спеша. Я бы мог здесь, конечно, в мирное время за 2 часа доехать, а уже еду, наверное, 3-3,5. Смотрите, что с дворниками. На них просто налипло, и они даже не касаются стекла. Но у меня через 20 минут уже остановка, поэтому я, наверное, не буду сейчас останавливаться. Очень небезопасно где-то на трассе останавливаться и чистить дворники. Поэтому сейчас доеду до разгрузки вот в таком положении, с такой видимостью. И буду уже там чистить дворники и выгружать первый автомобиль. Ребят, ну что, смотрите, что произошло. Офигеть. Это куски налипли просто на полтонны, смотрите, больше с собой привез. Офигеть, все обледенело. Снежное. Вот сюда я привез первую машину. БМВ надо скинуть. Интересно, у меня здесь вообще мой.. Где он? Вот и нет Оп. Сейчас, подушки спустятся. На снег как раз опустится трейлер. Значит, смотрите, здесь все заледенело просто. Все во льду. Офигеть. Откроется у меня ворота или нет, интересно Мотор вообще заработает Смотрите, здесь тоже Все заленденело Офигеть ну моторчик Крутится, отлично Вместе с вами попробуем поднять Офигеть Набилось, как снега Между вот этой пространства Есть маленькая набилась, видите Лед даже ладно оставляем цепь надеюсь заведет нейтралка отлично Ребята, гидравлика холодная масло холодное и чуть-чуть перекашивает на новых уже на новых гидравликах стоят на пульте еще дополнительная кнопка, которая по отдельности двигает каждый цилиндр право-влево. То есть, если такая же ситуация случается, ты ее пододвигаешь, чтобы на излом не шло. Не знаю, мне надо разобраться с на гидравликой и попробовать такую же штуку сделать. В принципе, это же два отдельные цилиндра. Я могу на него отдельный клапан поставить и дополнительно еще его регулировать. Один из них или оба. Оба, скорее всего, надо делать. Поняли, да? Чтобы я оба регулировал отдельно еще. Правый, левый. В случае, если вот так вот косить будет, как сейчас. Это происходит и на новых триллерах, поэтому не удивляемся. Слушайте, вон там к ним вообще не проехать, поэтому я сейчас, наверное, пойду их искать и спрашиваю, что с вашей тачкой делать. I've delivered car for you. Huh? I'm delivered a car for you BMW. Uh, wait a minute. That ain't for me. You got... I tell you what, now you're gonna have to put it. Shit. This, this is for... This press, I mean, uh, Valentino next door. You have to put it over... I guess put it over here if you can. Put so it's motors here? Company, right? E&S. Yeah, that's next. That's the other car. There's two car lots there. Oh yeah. Just maybe, if you can, try to put it over here somewhere. Just any, you know. Mm-hmm. I tell you what, if you can just, I'm, I have her move Ну, окей, будем пробовать, что вместе с вами. Но вот здесь я, конечно, застрял, я не знаю, как это вообще сделать. Я сейчас бампер расшиву весь. Да не, это бред, я сейчас бампер просто разобью. Не-не-не. Здесь надо просто брать лопатой и все чистить. Пойду я ему скажу, что я этого не буду делать. Если хочет, пускай сам делает. A lot of snow. Uh -huh. Maybe you can do it. Maybe you can do it. Oh, uh, me? Yeah. I doubt it. I don't want to mess with that. I got nothing to do with him. Okay. But if you, just, if you can just bring it in up this way. no я не знаю, что Ребят, вариантов других нет, Не, наоборот еще крупно повезло, что Вот эта компании за снега они взяли закрылись и сейчас много кто из-за снега закрывается А вот этот чувак готов у меня принять Ну как принять, просто он говорит, припаркуй, ключи я возьму Но мне надо здесь убраться, у меня нету лопаты вот такой фигней Я просто боюсь, что я бампер Расшибу. А так я сейчас разгон разгона по-любому сейчас залечу. Все будет нормально, ребят. Не переживайте, чистить начинаю. Щетка. Короче, ребята, лопату все-таки у меня дал. Давайте пробовать. Слушайте, ну не зря же она М-ка. Значит, переть хорошо должна, правильно? Погнали, попробую. Я думаю, что я сейчас застряну. Но глаза боятся. А руки делать. Вообще без проблем, прикиньте? Офигеть! Ага! Ты в порядке. Я могу взять Но он сказал, рядом с о, хорошо, спасибо. Офигеть, слушай, нормальная м -ка. Вообще без проблем. Она причем не буксовала, там какая-то, видать, система стоит. Но если бы я не почистил, я бы, конечно, застрял. Мужик, молодец, сосед его. Ребят, подъехал на следующую разгрузку. Автосалон сказал, что мы не работаем. Я ему позвонил, он говорит, ну окей. Тачку, говорит, можешь поставить. Ключи где-то там спрятать. Я здесь тоже, кстати, уже был. А, чувак, снег, чтобы первый раз увидел. Криктит, идет. В общем, сейчас мне надо немножко помучиться, потому что мне нужно выгрузить две машины и одну из них отдать вот туда. Но он говорит, только не на дорогу, поставь где-то как-то удобно, там есть где-то двери, под дверь ключки. В общем, сейчас мы с вами будем этим заниматься. А пока нужно выгрузить два автомобиля. Это Dodge и следующий автомобиль Infinity. Кажется, я надеюсь, он следующий у меня стоит. Его и отдаем. Или он на втором этаже, я уже забыл, ребят. Те, кто стоит. Ой, это Бентли. Подожди, а где Инфинти? Впереди, что ли? Черт, я забыл, где Инфинти, ребят. Ребят, я нашел Инфинти. Вот там она. Представляете, ребят, сейчас я съезжал, а машина скользит по этой рампе. Вот было бы круто, если бы она упала туда вниз. Вот был бы контент, правда? Ну ладно, не нужен нам такой контент. Вот сейчас, ребят, очень удобно вот с этим пультом. Я, видите, с машины сижу и управляю. А тем удобно миллиметры вымерять. Досгоняй да машину Слушай, а ехать то не хочет У нее колеса лысые Как выгружать, что думаете, ребят? Блин Офигеть, не хочет ехать, прикиньте Просто на месте стоит, буксует Эй, вот проблема-то Которые не нужны совсем Просто я даже с рампы съехать не могу Офигеть Офигеть! Попробую деревяшку, что ли, подложить или, может быть, одеялко положить. Короче, Сейчас что-то я буду делать, по-любому у меня все получится. Вот как обратно загонять, это проблема, конечно. Как-то надо с разгона на рампу заскочить. Ну, ладно, это мы потом будем думать. Вот такую, наверное, сейчас возьму. Для начала попробую вот такую доску подложить. Она ее сейчас должна, по идее, засосать туда и все будет окей. Вот так. Я так и не научился, ребят, отключать систему. А, вот, наверное, оф, точно, во, во, вот раскачка пошла. А нет, эта система не отключена, она не едет. Доска моя только мешает. Сейчас отскочит, бампер разобьет. Ладно, пробуем другие варианты. Так, вот такой одеялка есть. Сейчас мы его скомкаем и подложим. Все, знаете, какой вариант есть, ребят? Мне самому отъехать взять на траке туда-дальше. Но это не поможет, она все равно вперед не поедет. Поэтому сейчас давайте максимально, максимально вперед. Потом одеялка подкладываем и пробуем назад. Сейчас чуть раскачки. Стрем это на раскачку есть. Поэтому чуть раскачки. чуть проехать отделка выскочила сейчас все подложим чуть помогло вроде бы я съехал даже с рампы да чуть на рампе еще вешу но это меня в принципе не смущает давайте попробуем на что-то все-таки отъехать чуток сейчас пойду отъеду вы пока понаблюдайте здесь я вот вас здесь поставлю на перчатку вы понаблюдайте короче трак не отъезжает трак тоже застрял Сейчас попробую гидравлику поднять. Ну короче, у меня способов много, ребят. По-любому все получится. Видите, здесь место под бампером есть. Я сейчас попробую еще раз трак прогнать вперед. Ну потому что вот эта вот штуковина, она цепляется, поэтому трак, траку сложно. Плюс здесь большие сугробы. Видите, я куда заехал. Сейчас попробуем еще раз. Нет, значит, беру щетку и пойду все чистить. Так, блокировку включил. Наш сервис загорелся. В общем, ребят, я почти вылез. Мой бланкет помогает. Я сейчас второй возьму, притащу и поставлю под это колесо. Потому что оно начинает буксовать. И здесь все. Здесь все почищу. У меня есть щетка. Пойду-ка я ее возьму. Ребят, причем здесь еще и склон. И тем не менее я не могу. По идее бы толкнуть, но мне некому помочь. Я подложил с двух сторон сейчас бланкеты. И сейчас все должно нормально быть. Потом уже займемся траком. Как отсюда трак вытаскивать тоже непонятно. Но она тема интереснее, знаете, нестандартное решение придумать. Давай давай давай. давай, давай, давай. Блин, по асфальту чуть шла, и все. Пойдем опять чистить, что делать. Видите, как она по асфальту шла, все счесала. Так, раз где второй? А второй где-то подо мной. Ну, ладно, я хотя бы дорогу перекрыл, и сейчас люди будут вынуждены мне помогать. <laughs> я сломал свою импровизированную лопату, поэтому руками, ногами. Такая наша жизнь, ребят, в Америке, вы что думали? Вот так вот, вот, так вот взял и бланкет из машины достал. Понимаете? Я даже не хочу думать о том, как мне трак вытаскивать. И как эту машину потом назад грузить? Пока не будем говорить об этом, давайте. Вообще не <смех> Черт, опять встал, чуть проехал и встал. Да <смех> вроде бы в правильное направление движемся, да? То есть вообще уже ей просто все мешает, ребята. Прям чуть забито, все, ей мешает. Хотя уже под склон едем. Ладно, сейчас еще раз чищу, что делать. Физкультура полезна тоже, правда? Загружать, я думаю, буду иначе, я просто поеду, ну если я выйду отсюда когда-нибудь, я развернусь, где-то вот здесь под склон ставлю, чтобы я ее туда прям бам запихал, где-то он там на аварийках стану и... Ну до этого еще далеко, давайте копаем дальше. Копал Блин, место Я вроде здесь уже разогрел, все окей У меня стаскивает он туда Это не есть хорошо, видите? Стаскивает постоянно Постоянно стаскивает Что же делать? Зачем его зацепить? Ладно, в принципе, я думаю, ребят Какая мне ум... умная мысль, пойдемте посидим а, Смотрите, что я сейчас делаю я эту машину оставляю так, помочь мне некому, ну, то есть, давайте объективно, помочь реально некому, и все, все видят, что мне нужна помощь, а мужик тоже видит такой, типа, ну да, толкнуть бы тебя, но нет, чувак, извини. Ну и ладно, ну, человек, их в этом винить очень сложно, да, потому что это их право, помогать или не помогать. Поэтому надо изначально просто знать, ребят, и себе зарубить все на носу, так же, как и я, что ты есть один, и у тебя никого нет, и ты, ты только себе нужен, больше ты никому не нужен, только себе, поэтому... Поступаем следующим образом. Я сейчас беру, иду, выгружая следующую машину, да, которую мне нужно отдать сверху. Отдаю ее сразу туда. Потом я пытаюсь помочь траку, мою машину, то есть трак выгнать оттуда. Выгнать, развернуться и встать вон туда на склон, если у меня получится. И потом уже оттуда я буду лебедкой, я зацеплю эту машину и лебедкой буду себя тащить. То есть эту машину я буду тащить лебедкой. Либо можно за трак зацепить и дернуть, но это не очень хорошая идея. А вот лебедкой, чтобы я мог наблюдать, видеть, я обязательно ее вытащу. Вот такой план. Главное, что времени надо не тянуть. Бежать скорей. Здесь я включу печку, пускай все разогреется. Так мы, ребята, и победим. Погнали!